Чемпионы могут все решили футболистки из Динамо БГУФК и отправились осваивать новую профессию на ОАО Минский молочный завод номер один. На заводе, кстати, тоже есть форма, в которой работают сотрудники. Минский молочный завод номер один начал свою историю в прошлом веке, с 1929 года. На предприятии выпускается большой ассортимент продукции. Это молоко, кефир, сметана, творог, глазированные сырки и йогурты. Среди стран-импортеров Россия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Армения, Грузия, Вьетнам, Германия, Египет, кот дивуар Ливан, Литва, Малайзия, Нидерланды, Польша, Сингапур, Турция, Узбекистан и Израиль. Ну а девочки сегодня попробуют разлить бутылку кефира. После того, когда кефир разлит по бутылкам и закрыт крышкой, остается наклеить транспортную этикетку. На ней важная информация – вес, срок годности и режим хранения. Очень шумят эти машины. Конечно, тяжеловато это по сравнению с тем, когда ты тренируешься на футбольном поле, там птички поют, ты тренируешься, только слышишь голоса своих девчонок. я думаю, к этому быстро привыкают работники. Ну, считаю, что каждая профессия, она сложна по-своему. Главное адаптироваться, главное, чтобы эта профессия нравилась самому себе. The machine, the noise, like yo. If I was to work here, I'll go crazy. But then you know, you just have to adjust and make sure you get used to the job that you do. It's not easy. I think uh, the ones here they work like from eight to maybe like seven. Being a footballer, I just go for training for two hours. That's all. So I thought I would see the cows like <laughs> running around, but then yeah, I just saw so many machines like. And a lot of noise like they're doing it like it's crazy. I grew from the villages so we know how to get milk from the cow. Yes, yes, yes, you know the real chase, you just take it out from the cow and then you just drink it. Kafferr. Kusna. Kafir. Kaferr.